Всем привет! Компания nagazu.ru. Очередной монтаж ГБО на Chevrolet Via 1.6. Пропан. Заправочное устройство в лючке бензобака. Жестко, надежно закреплено. То есть не выпадет. Снизу подложены шайбы. То есть все жестко, надежно, крепко. Горловина здесь пластиковая. То есть бывает, что трескает. Но у нас все хорошо. Баллон стал на 54 литра. Баллон немножечко выступает над уровнем пола. Штатно здесь была докатка изначально. Дяденька приехал, была докатка. В баллон будет влазить 80%, примерно 42-45 литров. Подкапотное пространство. Блок управления. Редуктор Тамацета Нордик, фильтр тонкой очистки и форсунки двухкомные стоят. Вот под капотное пространство, так выглядит. Все Все жестко закреплено, на металлические пластины, нигде ничего не болтается. Если мало ли что-то потребуется снять, то без проблем любую фишку снимаем, обратно собираем, ничего не собьет, все на месте останется. Все движущие части соприкосающиеся с газом форсунки редуктор идут оригинальные итальянские электроника бюджетная китай бренд альфа b39 что-то там настаивается. вот такой вот монтаж машина chevrolet Aveo. Кнопка переключения в салоне, сейчас покажем. Кнопка переключения в салоне на штатной заглушке встала. Кнопка показывает температуру редуктора 95 градусов. Так, не видно. 95 градусов показывает. И давление 1-2 атмосферы на бензине. Включаем на газ. Все, машина работает на газу. Давление 1,1 стало, но температура такая же, 95 градусов. Такая кнопочка. Шавроле Вел. Если есть вопросы, пишите под видео, постараемся всем ответить. Компания на газу.ру. Всем пока.